9 мая 23 года, Солнце, погода в полном порядке. Народа много, много народа, Все здесь, а не за городом, на грядке. Строим единым, бессмертный полк, Старики, молодежь, правые, левые, Ощущая нутром в этом толк, Фотографии несут черно-белые. Тех черно-белых героев живыми Уж мало кто видел И лично знал Но чувствуя связь непрерывную с ними Несем мы главный свой капитал С портретом и я Слез не таю Но будто вдруг Померещилось что-то В черно-белом том нашем строю Кто-то несет цветное фото И ведь не любе вокруг звучит славянку дуют идут музыканты солдат кореглазый с портрета молчит цветные погоны и аксельбанты а вот и еще на портрете цветном который несут какие-то детки в берете в берете солдат голубом в нем узнаю я сына соседки сотни Тысячи, тысячи пятен Цветные, красивые, юные лица И каждый солдатский подтянут, опрятен Мы ими живыми могли бы гордиться В бессмертном полку уже привычно Они, как непрошенные гости Как дети, зачем-то за неприличным Как мишка плюшевый, на погосте. начальство наше со вкусом в ладу представив себе такой диссонанс запретило полк в этом году сочтя его за декаданс год двадцать третий мая не праздник теперь скорей а фиеста с лопатой согнулись мы грядки, копая. На грядках нам, собственно, самое место. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Ваше спасибо.